¿Qué uh pasa? -huh. Uh -huh. закрыта да да человек меня ну, чуть-чуть что у меня камера была выключены что ли короче потом тема про байкеров то что мы в пути но, а, как бы приезжаем на сходники такие на тусовочки ну просто где-нибудь в кафешке станавливаешься здесь в европе нет такого что прям вот там я не знаю ты то там я то там ты турист я там шоперист там, там всех как бы более-менее ну, сколько не было случаев, все общаются с друг с другом более-менее дружелюбные молодцы перед поворотом перед прикресками 70 нормальная тема в районе где мы ездим в Баварских местах скидывают до да, 80 вроде бы ну, поехал у нас как было вот так о что-то я не этот который был закрыты. ну что то Ну блин, короче, человек, давай, давай, пропускают, ух ты, ух ты, стоять. Да, спасибо. Короче, едем на место, где собираются вайкеры абсолютно разные. Абсолютно разные. Так. Ну, то есть такой пункт. Это гора. На горе. На горе. Чуть-чуть поворотчики. Собираются на горе попить поговорить там некоторые встречаются есть такие как называют их по-немецки штамты тышь собираются такие столики которые там допустим ну, частенько как друзья там не друзья там по переписке там они бывают есть такие как собираются прям ну то есть каждый четверг в одно и то же время в четверг приезжают на город До дровишки с леса бесимо так ну что сказать ну, такие вот здесь повороты кстати да очень интересная дорога э -э едем в сторону горы 507 метров над уровнем моря получается небольшая такая бугорок и на этом бугорке погода обычно посвежее чем внизу это вот нормально да это вот все правильно идешь вверх температура падает и вот эти места, дороги, где мы сейчас едем, они в основном, как вы видите, деревьями закрыты, дорога. А слайд много холоднее. Здесь даже сейчас я еду, мне уже свежо. Термометр покажет 17. Один километр назад еще было 20. Так что свежо. И в чем суть? Суть в том, что ты как бы весна начинается когда снег растаивали просто дождь или еще что-нибудь просто сырость это делать все перелеты вот эти вот ну закрытые от тени дерева деревьев там места они прям обалдеть какие сырые скользкие и так далее да? и это не очень здорово когда ты тут заезжаешь такой, на холодных баллонах, на улице прохладно, и ты прям на байке заезжаешь сюда, так, прям э, были случаи пару сезонов назад, я здесь уже, вот как вот права получил, с того времени, в принципе, здесь и катаю наверх сюда, и, э, Были сезоны, которые начинаются, для некоторых очень даже очень неприятно, то есть... Они еще в самом низу, они еще даже вот до того места не добрались, мы едем туда наверх. От а того места не добрались на горку и в самом нирзу так раскладываются, что мама не горюй. Ну, не совсем приятно, то есть, я выехал из дома 10-20 километров, разложился, еще дай бог, что там ничего не случилось, только ты байк там, вот специально сделали для нас, что мы ехали помедленнее в деревне здесь их не нравится им очень, что здесь байкеры раскатывают. Как бы. Так, ну, посмотрим. В принципе, они все тут... Конечно, жителям этой деревушки не завидую, потому что в хороший день до короны, вот этой всей истории с коронным, с коронавирусом, вот этим вот COVID-19. Народу-то ездило в солнечные деньки прям как за здрасте ой даже здесь асфальт поменяли прям гладенько все все четко фига себе здесь прям раньше вложили в поворотах тормозные палочки такие чтобы не разгонялись они конечно ставили знак но все это было с тем намеком не горцуй не гоняй Чуваки едут вот навстречу, здороваются, молодцы, нет такого, что вот ты там какой-то там этот, да, все с другом общаются нормальные. Самое, да? Так что, такие вот дела, надо будет сейчас заедем. Здесь поворот прям, до, прям тут прям асфальт я смотрю подремонтировали да гладенький такой стал мягенький Так, О. чувака есть чувство юмора на фиат 40 лошади наклеил герб Феррари. молодец мне это очень нравится я надеюсь она сейчас не выгонят отсюда были разговоры что ну народ сегодня до хрена. короче Ты! Какая красавица! Так...